Друзья, вы снова на моем канале Ахерсифиос de испаньоль, где мы разбираем грамматику испанского языка на примере упражнений. И сегодня мы разберем тему, в чем же различие между глаголами hablar и decir. Итак, hablar – это говорить о чем-то, разговаривать каким-либо образом, говорить с кем-то, когда мы просто разговариваем без какой-либо цели. decir Означает говорить что-то, сказать что-то. То есть, с глаголом дефир мы должны донести какую-то информацию собеседнику, что-то конкретное. А на примере это выглядит так. Например, у нас есть предложение Йо те tarde». Я тебе говорю, что хосе вернется поздно. Что такое хосе tarde»? Это информация. Информация, которую нам надо донести. Можно задать себе вопрос: я говорю что? А если что, значит глагол désir. Yo te digo que José regresa экскурсион О чем разговариваете, ребята? Мы разговариваем о нашей завтрашней экскурсии. Здесь у нас есть вопрос деке. О чем? А говорить о чем-то это глагол hablar. Hablais. Мы говорим о нашей экскурсии. О чем говорим тоже глагол hablar. Hablamos. То есть имеется какая-то тема, но у нас нет определенной информации. ¿De qué hablas, chicos? Hablamos de nuestra excursión de mañana. ¿No sé de qué ellos. Не знаю, о чем они говорят. Опять же, о чем? А говорить о чем-то это аблар. Но деке аблан. Пилар siempre la verdad. Пилар всегда говорит правду. Она говорит что? Это конкретная информация. Поэтому дисе. Пилар siempre dice la verdad. Este Ramón me que no этот Рамон говорит мне, что не хочет со мной встречаться. Но no quiere salir". Снова определенная информация, мысль, которую нужно передать. Поэтому ставим decir. Este Ramón me dice que no quiere salir conmigo. Estoy tan cansada, pero él... Y... y yo no puedo leer ni una palabra. Я так устала, а он говорит и говорит. А я не могу сказать ни слова. Давайте сначала разберемся с первым предложением. Он говорит и говорит. Здесь особо не за что зацепиться. Он просто говорит, разговаривает. Какой-то определенной информации здесь нет. А просто говорить или разговаривать это глагол авлар. Авла «Avla» и авла. Во втором предложении у нас уже есть информация, которую мы хотим передать. Это слово. Или можем задать себе вопрос. Не могу сказать что, ни слова, а сказать что-то, decir. Estoy tan cansada, pero habla y habla. Yo no puedo decirle ni una palabra. En los de España todos muy alto. В барах Испании все разговаривают очень громко. Мой альто, Очень громко. То есть, каким образом они разговаривают. А также здесь нету определенной информации, которую нам надо передать. Поэтому глагол hablar. Los de España muy alto. Друзья, если вам что-то непонятно, пишите комментарии, спрашивайте, а я постараюсь отвечать вам. На этом я прощаюсь. Hasta luego!